Привет. Наш блог про отдельные инструменты подходит к концу, и я предлагаю тебе рассмотреть такой кейс балансировки или перебалансировки инструментов, который может происходить у маркетолога. Ты можешь, во-первых, использовать свой случай в качестве кейса и, например, написать в домашнем задании, какие-то вопросы, которые у тебя возникают, ну, и, например, я не знаю, есть ли там какой-то дисбаланс, или что можно добавить, чтобы от какого-то дисбаланса избавиться. Но этот кейс я привожу, наверное, для того, чтобы помнить о том, что маркетологу важно непрерывно искать, где перекос, где дисбаланс. Причем не в смысле того, что всего должно быть поровну, а в смысле того, что… Твоя живая маркетинговая система может в данный момент времени быть не сбалансированной для решения конкретных маркетинговых задач, которые стоят вот в этой годовой или среднесрочной перспективе. И если в один момент вот такой баланс маркетинга является полностью удовлетворительным и прекрасно решающим задачей, то через месяц, когда вдруг рыночная ситуация изменилась, появился новый конкурент, начал быстро расти какой-то новый тренд, такой баланс может быть неподходящим, и систему нужно немного перебалансировать. Это постоянная живая работа, которую она никогда не останавливается. Никогда нельзя быть полностью удовлетворенной или удовлетворенным теми результатами, тем балансом, который есть на сегодняшний день. и вот Представим, что есть некий производитель мыла, не знаю, в какой-нибудь Ярославской области, у которого есть линейка мыло разных типов, которые объединяются общим таким зонтичным брендом Нежные мыльцы. В основном этот бренд продается через какие-то торговые сети. В общем, не напрямую работая с потребителем. И все, что произошло пока, это есть сайт производителя, причем сделанный где-то в 2010 году с соответствующим дизайном и с содержанием, да, там, обращение генерального директора на главной странице, там, не знаю, кое-где гифки какие-то крутятся, ну, в общем, не алло. И благодаря тому, что прошлый маркетолог был, не знаю, внучатой племянницей генерального директора, с ее инициативы был создан инстаграм нежного мыльца, на который набралось там, 20 тысяч подписчиков, и подписчиц, в котором публиковались разные, не знаю, там, фотографии а, с флэтлеем, с раскладкой этого мыла в разных ситуациях, вот. Причем в основном таких, которые, в которых, возможно, потребительницы этого мыла никогда не побывают. А, ну и, в общем, вот это все, что есть. И продажи как-то идут через торговые сети, но там все сложнее конкурировать. А, там, в общем… Дорого, там постоянные задержки по платежам, постоплаты, в общем, трудно. И новый маркетолог, пришедший в компанию, к счастью, владелец понял, что маркетинг важен и нужен, новый маркетолог начинает из этого выращивать шаг за шагом какую-то более живую систему. Сначала он смотрит на то, что есть, и он понимает, что так, что с нами происходит. У нас есть огромное количество собственных медиа, а именно два, сайты инстаграм У нас есть кое-какое накопленное медиа, потому что ну, люди периодически о нас упоминают, э, потому что у нас э, хороший состав, мы не добавляем туда всяку, всякие разные, не знаю, как называется, химические соединения, но в общем, которые не любят э, девушки, э, в основном покупающие э, продукцию из индустрии красоты, ну, чтобы там не было всякой химии лишней, для кожи, А платных медиа мы не используем вообще, потому что как бы зачем? У нас все равно все поставки были через сети. Непонятно, что мы можем рекламировать и как мы можем замерять, замерять результат. И в этот момент маркетолог понимает, что ага, у нас вот есть такой перекос, причем накопленным медиа мы не умеем адекватно управлять, платных медиа у нас нет вообще, и для начала нам нужно наращивать э, мышцы. Если наша среднесрочная перспектива заключается в том, чтобы в маркетинговом смысле уйти от диктата поставщика, точнее нет, в нашем случае поставщик это тот, кто поставляет сырье для производства мыла, какие-то химические соединения там или другое сырье, мы хотим избавиться от э, диктата дистрибутора, то есть от э, проблем, что мы только на торговых сетях сосредоточены. Но у нас пока нет ни своего интернет-магазина, ни навыков управления логистикой. Там целый, очень большой, нужно наворачивать, э, как бы систему большую вокруг этого. И мы думаем, ага, но нам все равно нужно развиваться. И для того, чтобы уходить от э, диктата дистрибьюторов, э, давайте-ка попробуем сначала сами хоть немного свою продукцию попродавать. Нам нужно понять, как это скажется на нашем складе, как это скажется на производстве, э, насколько это будет вообще трудоемкая тема. И маркетолог замечает, что последние несколько лет идет тренд на экопродукцию, при этом э, на продукцию без содержания каких-то определенных веществ, которых как раз в нашем мыле просто исторически нет. И это означает, что если мы немного изменим упаковку, э, то мы можем взять остатки мыла, которые у нас без упаковки где-то лежит на складе промежуточного хранения, переупаковать его, возможно, и дальше... Э, попытаться на вот э, этой партии поэкспериментировать. И этот маркетолог предлагает сделать лендинг, открутить контекстную либо таргетированную рекламу, контекстную по уже существующему спросу, на, э, по определенному семантическому ядру запросов, связанных с экопродукцией. Там мыло без того, мыло без всего, э, и так далее. И открутить таргетированную рекламу на потребительниц определенной, ну вот такой продукции. Пока мы не говорим о подключении каких-то коллабораций с блогерами и так далее, потому что нам нужно проверить, есть ли там вообще какой-то действительно спрос и можем ли мы адекватно этот спрос удовлетворить, потому что у нас еще, может быть, производство не готово, логистика не готова, там, бухгалтерская служба не готова, может быть, работать с B2C поставками какими-то. И, в общем, ну, есть много вопросов. Это инструменты, которые можно быстро подключить. Они сработают на то, чтобы вот этот недостаток убрать. Мы сможем получить стоимость кликов и уже начать просчитывать экономику. Поэтому мы пилим лендинг под наши эко-мыльцы. Мы его так теперь будем упаковывать и называть. И откручиваем отдельно контекстную, отдельно таргетированную рекламу. Потому что мы точно не знаем, что у нас сработает более выгодно. Инструмент использования спроса или инструмент создания спроса. Здесь еще очень важно помнить о балансе между, э, платными, нет, о балансе между бюджетом на продакшн и, собственно, бюджетом на платные медиа. Приведу пример. Вот, допустим, у нас есть миллион э, бюджета на рекламную кампанию, из которого мы тратим э, 10 тысяч рублей, или дополнительно, э, из, из, которого, из которого мы тратим 10 тысяч рублей на лендос. Мы просто сами собрали его на каком-то конструкторе. И тратим миллион на непосредственно рекламную кампанию в таргете или в контексте. И получаем, значит, с, с этого миллиона рублей 100 тысяч посетителей. Конверсию этого лендинга, ну, как мы его сделали, в общем, был относительно недорогой продакшн без глубокой проработки там, поведения потребителей и так далее. Конверсия у него 1%, то есть из 100 тысяч посетителей мы получаем, 10 тысяч посетителей, из суммарного все бюджета, вот на лендинг плюс на рекламную кампанию, мы получаем 1000 лидов. В итоге у нас а, стоимость приведенного лида 1010 а, 10 рублей. А, понятно, что мыло мы за такие деньги не продаем, и вряд ли у нас будет заказ такого размера, но это еще не фиаско, потому что мы считаем LTV. То есть, в принципе, если мы привели один раз на заказ а, потребительницу, а потом можем ей допродавать на протяжении многих лет нашу продукцию, и мы получим customer lifetime value там, в 15 тысяч рублей, то CPL… ну, тысяча — это все равно дорого, конечно, для мыла, потому что не все из этих лидов сконвертируются в итоге в продажу, там будет еще меньше, и, в общем, да, для мыла это, наверное, все-таки ближе к катастрофе. Вот. Но для модели представим себе, что вот CPL — 1010 рублей с, такого, с такой ситуацией. А теперь представим, что мы, имея тот же миллион 10 тысяч рублей, перебалансировали бюджет таким образом, что на рекламную кампанию у нас уйдет 900 тысяч, но бюджет на лендинг у нас в 10 раз больше, в 11 даже, да, не 10 тысяч, а 110. И предположим, мы сделали так, что его конверсия выросла наполовину, то есть стало полтора процента вместо одного, потому что мы заплатили денег человеку, который там провел адекватную предварительную работу, создал информационную архитектуру, мы протестили этот лендинг на нескольких потребителях, доточили конверсию, в общем, мы Вложились. И в этом случае математика показывает, что лидов мы получим больше, несмотря на то, что бюджет на рекламную кампанию был выше. И стоимость лида тем самым станет меньше. Вот этот момент, он очень важный, и о нем очень полезно помнить, когда мы занимаемся такими экспериментами с контекстными таргетом. И вот мы провели такой эксперимент. Мы увидели, что ух ты, классно, у нас работает, допустим, таргетированная реклама. Спрос еще не сформирован. Но ядро интересующееся уже есть. Это означает, что мы контекстную рекламу используем как дополнительный инструмент. То есть мы все равно работаем с существующим спросом. И таргетированную рекламу мы используем как основной платный инструмент. И вот у нас уже начинает картина выравниваться. И дальше мы думаем, хорошо, какие мы можем сделать следующие шаги для того, чтобы работать с теми, кто к нам пришел и этот заказ сделал. Мы уже потихоньку работаем с логистикой, мы уже потихоньку работаем там, с финансами, мы просчитываем финансово-экономическую модель, юнит-экономику, и мы понимаем, что окей, сейчас мы тратим достаточно много для того, чтобы в долгосрочной перспективе мы заработали больше, нам прямо сейчас надо заняться оцифровкой клиентов. То есть мы должны не просто отгружать заказы и постоянно и пытаться масштабировать э, трафик, который мы получаем из рекламной кампании. Нет, каждый новый потребитель, который для нас пришел по рекламе, является суперценным ресурсом. Поэтому мы должны максимально сохранять о нем данные, стремиться стимулировать человека к новым покупкам. В том числе мы можем примерно понимать, э, в зависимости от того, это женщина живет одна или у нее семья, из двух, трех, там, пяти человек, сколько времени будет уходить на расходование этого мыла, и мы можем заранее досылать ей какие-то рекламные сообщения насчет того, что у тебя заканчивается. Если ты совершишь покупку в ближайшие две недели, мы дадим скидку там, в 5% или в 10%. И со всем этим можно работать, и мы такие понимаем, о, а начнем-ка мы вот заниматься этим. Мы либо, ну, без всяких либо, мы делаем это на дешевом инструменте. Мы берем либо CRM-систему, либо мы берем инструмент автоматизации программы лояльности, Подключаем его, настраиваем, запускаем в работу, и мы приходим вот к такому балансу, когда у нас уже много собственных медиа, у нас под... чуть лучше развились накопленные. Это позволяет нам стимулировать buzzword, то есть как бы о нас начинают говорить. У нас начинает по-другому работать Instagram, потому что мы можем запускать там какие-то дополнительные акции, синхронизированные с нашими программами лояльности, и у нас работает платные медиа на постепенное накопление собственной клиентской базы и расширение аудитории, с которой мы взаимодействуем. И в этот момент мы понимаем, что класс. У нас, оказывается, работает сарафанное радио, word of mouth, передача от человека к человеку. И в этот момент мы находим точечно блогеров или блогерок из Ярославской области, которые пишут на тему индустрии красоты, и проводим с ними несколько коллабораций. Они приезжают к нам на производство, причем у них могут быть разные профили. Кто-то просто размещает платные посты, кто-то проводит интервью с владельцем компании. Если он готов будет на такое пойти, либо вместе с маркетологом, беседуют с технологами, смотрит на производство, как все входят в химзащите, и там в шапочках, и что все стерильно. Вот. Но ну, в общем, мы э, начинаем с этим работать и подключаем э, дополнительный инструмент, который одновременно работает. Э, в данном случае у нас дисбаланс, опять же, в, в сторону платных медиа. Мы видим, что мы можем больше. И у нас дисбаланс в сторону недостаточно полной все-таки управляемости накопленными медиа, в том числе комментариями о нас в социальных сетях. Мы подключаем этот инструмент сначала в, в рамках эксперимента и потом видим, что он работает, у нас получается вот что-то такое. И мы видим, что мы по-прежнему продаем через торговые сети, но зато мы уже наработали какой-то опыт работы с платными медиа, мы уже видим, какой возврат дают определенные инвестиции в разные каналы, мы уже с этим пощупали, поиграли, мы уже отточили, мы уже поняли стоимость лида, мы поняли LTV, мы поработали с накопленными медиа, и самое главное, мы уже находимся в стадии формирования своей клиентской базы, которая пользуется непосредственно нашей продукцией еще, и накоплением данных о том, как часто они пользуются, почему они взаимодействуют именно с нами и так далее. И вот именно эта клиентская база, те люди, которым мы можем позвонить и предложить им интервью в обмен, например, на нашу продукцию, то есть расспросить их об их потребностях, как они себя ведут, возможно, съездить к ним в гости, и будет являться нашей, э, нашим плацдармом, нашим фундаментом для того, чтобы дальше развивать свой собственный маркетинг. И в том числе, возможно, усиливать свои отношения по отношению к торговым сетям и, возможно, что-то делать в направлении прямых B2C-продаж. Вот это был один из примеров, он такой довольно понятный, и скорее я хотел очертить вот такую последовательность, когда мы шаг за шагом, инструмент за инструментом пробуем и исследуем то, что работает, и отбрасываем то, что не работает.